Вместо шаговой доступности 5 километров до ближайшей поликлиники. В микрорайоне Ива семья Сулеймановых живет уже больше 4 лет. Все это время маленьких детей приходится возить в соседний район. Пока вынуждены ездить на Горчево 12. Мне кажется, весь район уже ждет, когда ее открыл. Речь идет о новой детской клинической поликлинике, в которой будут обслуживаться порядка четырех тысяч детей. Строительством занимается местный девелопер. Он уже передал объект муниципалитету, а тот, в свою очередь, в ноябре прошлого года Минздраву. Внутри все готово для открытия. Помимо педиатрической службы будет консультативно-диагностическое отделение, где будут принимать врачи-специалисты по графику, УЗИ и рентген будет работать. Свои двери для посетителей поликлиника откроет уже 1 апреля. Оценил готовность объекта глава Априками Дмитрий Махонин. Наша ключевая задача создать застройщику условия того, чтобы он строил хорошее жилье, чтобы жители получали не только квартиры и свои квадратные метры, но и они получали и благоустроенные дворы и социальную инфраструктуру. Тогда всем комфортнее жить. Несмотря на пандемийный год, все плановые задачи были выполнены. Ни одна стройка не была заморожена. Благодаря личному вмешательству губернатора при камере ряд вопросов был сдвинут с мертвой точки. Так, например, в поселке Майкр Юсимского района уже открыта для пациентов сельская врачебная амбулатория. Она сможет принимать. 60 пациентов смену. В новом здании, конечно, комфортно, чисто, все по-современному уже сделано, не деревянное, как у нас было. А это уже Арджиникидзовский район. Здесь в активной фазе идет строительство еще больше детской поликлиники на 200 посещений в смену. По планам ходить сюда планируется больше 7000 ребят. Сейчас на объекте ведется устройство внутренних инженерных сетей. По словам представителя подрядной организации, работы выполнены на 85%. Сейчас нас задача доделать отделка, выкраситься на второй раз и потом ждать только оборудование. Сдать поликлинику в Родженикидзовском районе планируется во втором полугодии. По словам главы региона, развивать медицинскую инфраструктуру, возможности для жителей края пользоваться. Квалифицированная медпомощью чрезвычайно важно в любых, даже непростых условиях. Руслан Пепеляев, Дмитрий Буланов, Матвей Санников и Матвей Вершинин «Весь теперь».